известно в России, от алкоголизма не страдают. Им наслаждаются. Тут опрос проводили, какие страны являются самыми пьющими в мире. Знаете какие результаты? Зимой это Россия, а летом Турция, Египет, Эмираты. Мне очень нравится... Как женщины реагируют на подвыпивших мужчин, тут, конечно, женское стромие проявляется в полной красе. Как-то двое моих знакомых едут в Москве по Ленинградке, ну, захотелось пивка купить. Заходит в небольшой торговый павильончик, девушка торгует. Самое приличное, что есть в ассортименте, это чешское пиво «Козел». Они подходят к ней и без задней мысли говорят «Два козла!» «Я сходу! Я вижу!» Будем это читать своего рода предисловием к следующей истории. В деревеньке под Нижним Тагилом жил себе мужичок Митрич. Но не то, чтобы он на время от времени напивался его усмерть. Ни-ни. Митрич не просыхал. Как-то вот утро шел к себе домой. Но не то, чтобы там выпивший. Ни-ни. ни Поэтому Митрич не шел и не полз. Он не шел, он не полз. Он возвращался. По пути совершил лобовое столкновение с березой. Посмотрел на нее. С завистью сказал, «Мне бы столько почек!» Встретился с колодцем. А попить воды в его положении было очень кстати. Пока ползал по краю струба в поисках ведра приговаривая, не дай себе засохнуть, на повроте поскользнулся, упал вниз. Не волнуйтесь, это был наш колодец, поэтому воды там не было. А было что-то мягкое, теплое и большое. Как потом выяснилось, деревенский козел. Как он туда попал? Загадка истории. Да это и не важно. Пока не рассвело. Митрич рассказал козлу всю свою жизнь... Козел слушал, не перебивая. С ним еще никто так долго не разговаривал. Скорее ждались голоса. Там, на воле. Мужики пошли на работу. Идут себе тихонько по темноте. Ни о чем плохом не думают. Тихонько идут. И вдруг. Откуда-то снизу. Вот если бы к этому месту подвести трубу, Европа была бы с газом. Мужики накануне тоже выпивали. Но не столько. Чтобы поверить, что в деревне появился говорящий колодец. Кто-то осторожно взял булыжник и бросил вниз. В ответ кукушечка завернула такое, после чего добавила «Да я это, Митрич!» Вытащить меня уже, Бога, душу, мать! Ай-яй-яй, мужики побежали домой, взяли веревки, связали, вернулись, опустили вниз. А медичи с детства воспитали так, что надо в первую очередь помогать ближним. Без задней мысли он привязывает козла. Кричит, «Тяните!» И тянут Не догадывайся, встреча с прекрасным Еще разговоры ведут Как ты там? Сейчас увидите! Как тебя вообще угораздило-то? Да вот шел, поскользнулся, упал Ну дальше классическая фраза <свят> Ну ты старый козёл. <свят> Когда над срубом появляется это <реш> а еще темно было в гендерсе вычертания мужики с опаской спрашивают Митрич, ты? похож вроде ты, Митрич? Митрич в ответ бе -е -е -е -е -е. мужики со страху отпускают веревку Митрич снизу смотрит Козел возвращается. Очевидно, не мог пережить разлуки. А мужики уже со всех ног бежали к участковому с криками «Там в колодце такое!» На дне вроде Митрич. А наружу вылезает его внутренняя сущность. На этот раз Митрич был умнее и привязал себя. Участковый тянет. Но хруппа появляется голова Митрича. Голова видит того, кого меньше всего хотела бы видеть, и неожиданно для себя самой говорит: "Бе!" Что сказать? Пускает веревку. Козел встретил Митрича как брата. Тогда расцвело. Конечно, все выяснилось. Мужики вытащили козла, потом второго персонажа, и было хорошо. И душа просила праздника, поэтому Митрича на всякий случай побили. А в деревеньке под Нижнем Тагилом еще долго суда чли о том, как один мужик за козла ответил.